Ирина Адарчук Паули, дом на колесах, рассказ, глава первая Алиса рано проснулась в пшеничном поле. Она путешествовала по белому свету, и ей это приносило громадное удовольствие и радость. Алиса мечтала о доме на колесах. И вот однажды она наткнулась на четыре колеса, кем-то оставленных в поле. А что, если ей построить дом на краю поля? где стоит природная тишина и покой. Алиса перенесла колеса в тенечек на край поля. Если походить по лесу, то можно набрать поваленных деревьев, из которых и начать строить дом. Но его надо умело поставить на колеса. Алисе очень хотелось колесить по свету вместе с домом. Это была ее давняя мечта. Она перечитала многие книги по строительству домов. Конечно же, чтобы его строить, нужны ей были люди. Ведь одно нереально строить. Одно дело прочесть соответствующую литературу, но другое качественно и профессионально. Слова вторая. Боб работал в строительной компании. Работа уже с утра кипела. Сегодня у него было плохое настроение, так как поссорился с женой, да и обозвали друг друга скверными словами. Строительная компания Верст вас приветствует и слушает. Боб. Это Алиса. — Привет. Давненько тебя не слышал. Дом на колесах. Усмехнулся Боб. Лучше тогда купить машину и к ней прицеп. Домик. — Алиса, ведь ты понимаешь, что это просто нереально. — Да, но это моя давняя мечта. А, впрочем, ты прав, как никогда. Глава третья. Алиса сидела на краю поля и смотрела на колеса. У нее не было желания расставаться в мыслях с давней мечтой. В голове продолжали вертеться слова Боба что нереально строить дом на колесах, что лучше купить машину с передвижным домом и прицепом. Но где взять денег на покупку, она не представляла. Еще не так давно Алиса жила в деревне с бабушкой и дедушкой. Родители погибли в автомобильной катастрофе. Может, опять ей вернуться в деревню, а то старики скучают, Ты да за ними уже необходимо ухаживать. Алиса еще больше погрузилась в глубокие раздумки. На небе облака превращались в грозовые тучи, надвигалась гроза. Алиса быстро натянула на себя брезентовый плащ и накрылась полностью с головой. Глава четвертая Алиса, пора вставать! А который час, дедуля? Уже девять. И как поздно опять вчера легла. Почти ранним утром компьютера просидела. Ох уж это молодежь! Дед чмокнул в щечку внучку. Тут из кухни донесся запах пленов. Алиса семинутно улыбнулась. Еще с детства она просто обожала Бабушкины вкуснейшие блинчики. То с творком, а то с мясным фаршем. — Ну что, дед, проснулась Алиса? — Проснулась. Небось, только четыре часика поспала. — Не знаю, дед, но Алиса выдумала такое, что тебе и не снилось. Сейчас покажу. Вот, скляни сюда. И Анфиса Петровна показала чертеж дома. Глава пятая. Алиса строила дом и днем, и ночью, спала урывками. Затруднения вызвали колеса, но, по ходу дела к ней в голову пришла идея. А что, если дом поставить на колеса, используя основания, как и у телеги? «Каркас нужно тогда мастерить облегченным!» Помогали в строительстве ей верные друзья, и со дня в день Алиса говорила себе «Пусть будет дом маленьким и уютным, но зато, как она хотела и мечтала долгие годы!» Наконец-то дом был построен, Уложились в кратчайшие сроки. Конечно, повозились с колесами, и сам дом нужно было закреплять. Для этого сделали рычаг, который останавливал и проводил в движение колеса дома. Задействованный механизм, как его велосипеда. Алиса была на седьмом небе от счастья, и друзья радовались вместе с нею. Теперь можно путешествовать, Не выходя из дома. Ездить по горам и холмам Нынче здесь, а завтра там. Клесить по свету, радуясь летом. Конец. А кто слушает, Молодец. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мои три канала. Это канал Мир Ирина Дарчук Паули канал Ирины Адарчук-Паули, еще есть третий канал и та девушка с розой Ирина Адарчук-Паули. Желаю всем прекрасного лета, удачи, благополучия, Всего самого наилучшего и доброго. До новых встреч!